Много очень души, Екатерина романтична, мне кажется, по своей природе, и поэтому вот здесь работы мы видим, вот ангел со свечкой, потом грезы, мечты корабликами, а из старых работ еще вспоминается работа вчера, где на переднем плане стоит натюрморт, и по мере удаления от сурового, настоящего. Мы видим вчера, которая романтично плавает белыми лермонтовскими парусами, а за этим вчера еще выступает позавчера, такой готический город, или там, это самое, значит, третьим планом. И все это выдает Екатерине, конечно, романтика с большой буквы. Я не ангел. Я хочу сейчас написать серию ангелов, абсолютно разных, уже начала.